Кирпичик, который информационной безопасности был заложен в самом начале, при начале ее разработки, я и хотел бы рассказать. АСТГОС проектировалась как автоматизированная система в защищенном исполнении. Одной из целей создания которой было ограничение доступа к закупкам участников государственного оборонного заказа. Но создавалась она ради определенных моментов, конечно, когда у нас на торговой площадке покупаются определенное количество пар или металла, то условно можно сказать, сколько у нас слушает военнослужащих или сколько производится танков. Вот. Вся инфраструктура специализированной электронной площадки размещена в защищенной доверенной среде, закрытой от публичного доступа. Ключевой характеристикой закрытых закупок является то, что они содержат информацию, доступ которой ограничен. Поэтому площадка, на которой производятся закрытые закупки в электронной форме, это в первую очередь инструмент защиты информации. И только потом это система для организации и проведения торгов. Специализированная электронная площадка СтГос это информационная система, аттестованная в соответствии с требованиями СТЭК России, все используемые в ней технологии и применяемые решения по защите информации согласованы с ФСБ России, а применяемые в системе СКЗ прошли оценку влияния программного обеспечения на штатное функционирование средств криптографической защиты информации. Серверный комплекс АСТ ГОС функционирует на программных решениях отечественной сборки и включает средства защиты информации, сертифицированные по требованиям безопасности. Все это позволило выстроить на площадке многоуровневую систему защиты от несанкционированного доступа, а совокупность применяемых организационно-технических мер позволила обеспечить выполнение всех необходимых требований. На сегодняшний день АСТ гос это одна из крупнейших стране информационных систем по масштабам покрытия защищенной сети. Количество подключенных абонентов – порядка 50 тысяч. Инфраструктура площадки – предоставляет возможность не только проводить закрытые закупки, но и использовать защищенные каналы связи для отмена конфиденциальной информации. Благодаря согласованным техническим решениям по получению ключей конфиденциальной связи, обновлению сертификатов, ключа электронной подписи, абоненты АСТГОС значительно сокращают время на подключение Площадки и, как следствие, размещают срок гособоронзаказа. Хочется отметить развитие сети АСТГОС. В целях совершенствования электронной площадки в ближайшие два года планируется разработка и внедрение решений в области информационной безопасности по передаче сведений, составляющих государственную тайну, и, как следствие, проведения таких закупочных процедур. Данная платформа позволит в том числе реализовать задачи, направленные на межведомственный обмен информацией между федеральными органами исполнительной власти, предприятиями ОПК и организациями. Но так как данная система относительно новая, пользователи совершают определенного рода ошибки. Вот я хотел бы сейчас пригласить сотрудника АСТГОС Курмаева Рамеля Булатовича. Он э, чуть более подробно расскажет, какие ошибки совершают пользователи. Большое спасибо, Алексей. <связь> Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я хотел бы в двух словах остановиться на основных проблемах, которые возникают у пользователей на специализированной электронной площадке АСТГОС. И, в общем, изначально хотел сказать, что многие задают вопрос. Спрашивают, в чем отличие специализированной электронной площадки от Обыкновенные электронные площадки, ведь все площадки отбирает правительство и все они соответствуют определенным требованиям, единым и дополнительным требованиям. Вот Когда, вы знаете, в России запускались эти площадки, для них стояли абсолютно другие задачи. И вопрос защиты информации он не был первоочередным. Почему? Потому что обрабатывалась исключительно открытая информация. Вот. Но, как Алексей сказал, что ключевой характеристикой закрытых закупок является то, что они содержат информацию, которую нужно доступ к которой нужно ограничивать. Хотелось бы затронуть два основных момента по тем основным ошибкам или проблемам, которые совершают пользователи. Ну вот, первая проблема – она организационная, вторая проблема – она организационно-техническая. Дело в том, что в первой проблеме пользователя – зачем-то, по каким-то причинам ведутся на уловки мошенников. Что делают мошенники? Они звонят пользователям, предлагают крупную, крупную, круглую сумму денег для участия в каких-то процедурах, а потом выясняется, что эти процедуры проходят на АСТГОС, и мошенники запугивают пользователей говорят то, что вы знаете, вот на АСТГОС вы быстро не попадете, вам необходимо с нами сейчас быстренько заключить контракт, договор, мы вас быстро туда подключим, аккредитуем, и вы выиграете то, что должны выиграть. Потом мошенники получают деньги по договору и просто пропадают абсолютно там, ни слуха, ни духа, от них не слышно. И пользователи нам пишут и говорят, что, что нам делать, у вас тут на площадке мошенники. В общем, мы как третья страна в данном случае не можем никаким образом воздействовать на договорные отношения между двумя юридическими лицами. И максимум, что мы можем сделать, это посоветовать нашим пользователям о том, чтобы... В случае, если даже они считают необходимым заключить контракт с данной организацией, то, как минимум, если эта организация настраивает СКЗИ, или же каким-то образом осветки действий с СКЗ, то это уже является, как мы все знаем, лицензируемым видом деятельности. Поэтому организация может всегда обратиться в Центр по лицензированию сертификации и защиты государственной тайны ФСБ России для того, чтобы выяснить, есть ли лицензия у данной организации или нет этой лицензии, и сделать соответствующие выводы. Ну, очень хорошо, что несколько таких случаев нам удалось пресечь. Ну, вот. Но, к сожалению, мы не можем никак запретить пользователям заключать дополнительные договоры на консультирование, на что-то еще. Это, собственно, в ответственности самих пользователей находится. Ну и вторая проблема пользователей, она заключается в том, что… При подключении к защищенной сети пользователь начинает работать, он должен отдавать себе отчет в том, что на любой СКЗ есть правила пользования, и их необходимо неукоснительно соблюдать. Бывает такое, что пользователь передает свой ключ от СКЗ третьему лицу понимая, ну, то есть преднамеренно или не преднамеренно, и потом видишь, что его система заблокировала, и спрашивает, как бы, что случилось, я же ничего не делал. Вот можем наглядно рассмотреть на... Слайде, каким образом происходит блокировка пользователей в защищенной сети? Вот есть одна организация и вторая организация. У каждой организации есть своя электронная подпись. Отличие организации заключается в том, что у одной есть подключение к защищенной сети, а у другой организации нет этого подключения. По тем или иным причинам одна организация приглашает вторую организацию, ну или по-другому как-то один человек из одной организации идет э, в другую организацию, там, где есть подключение к защищенной сети, и предъявляет в информационной системе свою электронную подпись и заходит в личный кабинет, используя сертификат электронной подписи. Соответственно, система мониторинга видит, что осуществлен доступ третьим лицом с использованием ключа, который принадлежит другой организации, и блокирует этот ключ в системе. Это классический э, пример, каким образом... Пользователь нарушает правила эксплуатации Казалось бы, Казалось бы, на этот момент исчерпан. Но на горизонте появляется третья организация. И у этой организации также есть своя электронная подпись. И также есть свое подключение к защищенной сети. Что делают первые две организации? Они берут свои электронные подписи и идут к третьей организации. Соответственно, также система все это видит. Ключ в системе блокируется, блокируется ключ в системе на основании пункта 47 приказа ФАПСИ номер 152. Многие говорят о том, что что вы говорите, в ФАПСИ уже службы такой давно нет, службы нет, но приказ при этом никто не отменял. А пункт 47 говорит о том, что криптоключи, в отношении которых возникает подозрение в компрометации, необходимо немедленно вывести из действия. Если иной порядок не оговорен. Соответственно, на входе мы имели организации, которые были с доступом к защищенной сети, а на выходе мы имеем то, что те пользователи, которые имели доступ, потеряли этот доступ и были заблокированы в системе. Вот, коллеги, ну, это основные две сложности, которые мы наблюдаем у пользователей защищенной сети. Большое спасибо коллегам за доклады и спасибо большое за внимание.